Добрый день уважаемые дамы и господа, с вами Иван Мизмат. Сегодня мы разберем разновидности 5 рублей 2010 года чеканки. Характеристика. Масса 6 грамм. Диаметр составляет 25 миллиметров. Толщина 1,8 миллиметра. Монета является магнитной. Чеканилась на обоих монетных дворах. Санкт-Петербургский монетный двор имеет всего одну разновидность. В отличном состоянии она может стоить до 500 рублей. Московский монетный двор имеет три основные разновидности, которые имеют идентичный реверс и маленькие отличия в штемпеле Аверса. Рассматривать мы будем разновидности по каталогу Александра Сташкина. Разновидность номер 51. Штемпель айверса А. Но у нас есть варианты. А1 и А2. Знак московского монетного двора тонкий. Смещен влево и слегка повернут против часовой стрелки. Варианты положения знака. А1. Окантовка шире, изображение средних размеров. А2. Кант уже, изображение меньше, знак толще. Данная монета является обычной и стоит в пределах 10 рублей в отличном состоянии. Разновидность номер 52 по Александру Сташкину. Штемпель Аверса. Б. Его варианты. Б1, Б2, Б3, Б4. Знак монетного двора у нас толстый, смещен влево. Данная монета является нечастой, стоит от 1 до 500 рублей в зависимости от состояния. Разновидность номер 53. Штемпель аверса В. Разновидности В1, В2. Знак монетного двора у нас толстый, смещен вправо. Эта монета у нас также является нечастой, стоит от 1 до 500 рублей в зависимости от состояния. Очень легко разновидности можно отличить по местоположению монетного двора. Что касается браков. Браки у нас это выкрышка, смещение, поворот, стек металла у горта, раскол, дефект наложения блокировки и пару иных, которые встречаются довольно часто и на других монетах. Делимся этим видео с друзьями, ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем, если еще есть какие-то новые разновидности. Ну а я с вами не прощаюсь. Я говорю, до новых встреч.